Привет! Успешные бизнес-кейсы всегда привлекают внимание, так как это логично, что чужой успешный опыт может быть полезным и, возможно, там есть чему поучиться. Часто успешные кейсы презентуются на тематических конференциях, презентуют их спикер, представитель компании, который рассказывает об успешном опыте или каком-то интересном проекте, который удалось реализовать. В этом видео я выделила 5 причин, почему это может быть бесполезно, причем иногда частично бесполезно, а иногда полностью. Эти пять причин представлены далее. Сегодня очень много проводится онлайн-конференции, и часто доклады в рамках этих конференций строятся по принципу, допустим, живые кейсы или успешные кейсы реального бизнеса. Намек на то, что это успешный опыт другой компании, который, естественно, может быть полезным. Первая причина, которая лежит вроде бы на поверхности, это то, что каждый бизнес, он по-своему уникален и имеет свою специфику. И даже в рамках одной отрасли Играя на одном рынке, похожие компании могут вести бизнес абсолютно по-разному. Сюда же добавляется еще и тот факт, что на конференцию приглашают, как правило, какие-то успешные компании, компании с именем, чтобы привлечь внимание аудитории. Организаторам мероприятия нужно собрать аудиторию, это их цель. Люди пойдут только на известный бренд, либо на какого-то известного спикера. Поэтому, как правило, это не маленькие компании у которых есть, скорее всего, полноценный, полностью укомплектованный отдел маркетинга. Там относительно нормальные бюджеты на маркетинг. Так вот, те условия работы, подходы, инструменты, которые используются в таких компаниях, они будут очень сильно отличаться от того, что нужно, допустим, тому же среднему и малому бизнесу. Часто это бывают интересные презентации, но не более того. Взять для себя оттуда нечего, так как очень сильная специфика и условия работы очень сильно отличаются. Вторая причина, она связана с самим спикером. Дело в том, что на конференцию будут приглашать кого-то с именем, с должностью, а допустим, директор по маркетингу, не ниже. И в связи с этим есть один очень интересный нюанс. Не всегда, но часто руководители такого уровня, особенно если это какая-то крупная компания, они не опускаются до уровня такого микроменеджмента. И это правильно, есть отдел, там разные специалисты по маркетингу, и они выполняют выполняют свою работу но как известно дьявол кроется в деталях именно на уровне мелкой рутины обыденных задач могут скрываться интересные нюансы проекта с которыми руководитель если и сталкивается то очень-очень поверхностно соответственно он об этом и не расскажет и третья причина, она немного похожа на предыдущую. Успешный кейс презентует конкретный человек, а следовательно, это его видение ситуации. И как мы уже разобрались выше, это будет видение спикера, то есть руководителя. И опять же, он со своего уровня и через призму своего личного восприятия может видеть ситуацию определенным образом. А сотрудники отдела маркетинга, другие участники проекта все могут видеть совсем по-другому. Если бы их попросили презентовать этот успешный кейс, они бы могли, возможно, акцентировали бы внимание совсем на других аспектах этого проекта. И это может искажать информацию и не давать полную картину относительно того, как и почему случился вот такой вот успех. То есть всегда нужно делать поправку на то, что это видение и интерпретация конкретного человека. И, скорее всего, это будет кто кто-то из руководителей топ-уровня четвертая причина многие спикеры строят свою презентацию как такую хронологию событий как реализовывался проект или вот шаг за шагом рассказывают что мы делали такой подход делает информацию полезной только для очень очень узкого сегмента для компаний с этой же либо возможно со смежной отрасли может быть сходство допустим по масштабам бизнеса и то нужно такую информацию уметь переделать под себя другое дело когда спикер презентации Тут подходы, принципы работы. Ну, например, как это может выглядеть? При реализации проекта мы столкнулись с трудностью, что нужно было постоянно генерить видеоконтент, короткие ролики, презентации с озвучкой за кадром. Проблема была в том, что продакшн занимал время, а ресурсы людей вот в рамках этого проекта были ограничены. Мы не успевали и нашли для себя решение сервис Text to Voice или перевод текста в голос, то есть Вставляешь текст, и робот его озвучивает. Нашли вариант, где роботы очень достойно делают озвучку. Мы потеряли немного, естественно, в качестве, так как у, гола, у робота очень ровный голос и он не эмоциональный. Но мы сэкономили значительный ресурс времени, так как это делать проще. И самое главное, мы сэкономили бюджет, так как была практика отдавать эту работу на профессиональную студийную озвучку. Потом провели опрос клиентов. Большинство, кстати, не заметили, что это говорил робот и голос, подача информации практически никого не раздражали. Все восприняли. Очень спокойно. Этот же подход наработки использовались когда нужно было быстро записать обучающее видео, когда делается запись с экрана и нужно показать, как пользоваться программой. Голос за кадром комментирует действия на экране. Робот не сбивается и четко читает текст, поэтому запись делается намного быстрее. Не нужно искать специальное тихое помещение. Запись голоса иногда можно делать подобными сервисами. Вот это пример презентации подхода в работе, как оптимизировались рабочие процессы, за счет чего сэкономили ресурсы. И это может взять себе на вооружение, ну, могут взять многие компании, так как видеоконтент, озвучка презентации, поясняющее видео. Эти задачи есть у многих маркетологов, и эту же информацию можно подать, естественно, в стиле «мы делали вот это, вот такой вот видеоконтент, короткие ролики, выпускали каждого дня». Вот это наш медиаплан, вот он в Excel. И, короче, такая себе хронология событий. В принципе, очень бесполезная. Кстати, вот такие фишки оптимизации процессов очень часто не чувствуются топ-менеджментом. Фишки, как сделать что-то проще, быстрее. Как правило, они придумываются и продумываются непосредственно к теми, кто не успевает, сталкивается с трудностями. То есть с менеджерами, которые непосредственно задействованы вот в этих процессах. Они и чувствуют разницу до и после, насколько стало легче, насколько это ценно, то, что вот взяли и придумали. На уровне топ-менеджмента это может не ощущаться таким ценным. Топ-менеджмент воспринимает все обобщенно в целом, и это нормально, но дьявол все-таки кроется очень часто в деталях. Пятая причина, это, наверное, самое главное, даже если у компании есть какой-то секрет. Супер фишка, как увеличить, как, как улучшить какие-то процессы, как поднять продажи. Об этом все равно никто не расскажет. Рыбак никогда не выдаст рыбное место. Говорить буду только о том, о чем можно говорить. Смысл делиться ценными наработками, если сейчас компании работают в принципе все в условиях жесткой конкуренции. Удерживать позиции на рынке очень сложно, поэтому главного и самого интересного все равно не расскажут. И здесь очень сложно компанию в чем-то упрекнуть. Какой можно сделать вывод? Большинство причин, о которых я говорила, они, как правило, имеют место быть, и поэтому презентации успешных бизнес-кейсов часто не несут никакой полезной информации с точки зрения того, что ее можно взять и применить на практике. Но не нужно полностью обесценивать это. Скорее, правильнее не ждать от реальных успешных бизнес-кейсов слишком много. Это может быть просто интересная презентация. И это уже хорошо, потому что хороших таких вот профессиональных спикеров, которые умеют действительно умеют доносить информацию, делать презентации, их не так уж и много. Иногда сама энергетика человека, вот атмосфера, которая складывается, вот она, это все наталкивает на какие-то интересные, неожиданные идеи.